Сегодня не нужны Но без нее и нам не надо жизни Мы сыновья загадочной страны Нет красных звезд На полосах знамен Но наша кровь не есть цвета, Еще он будет в мире воскрешен, Хотя пока мы гибнем не за это. Нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем, Мы за державу гибнем под ура, Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан,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 Чаще, враг был настоящий Я в Абхазии бывал, в Приднестровье воевал Я верхом на танке ездил под таганке Я стоял на рубеже, спал в овшами в блиндаже Я копал окопы посреди Европы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 Чем я такой, как вы, из Стамбула Москвы, разве что канату.